Рассмотрим график функции синус x. Для построения графика функции синус x 2 надо перенести график функции синус x на вектор с координатами 0, 2, то есть на две единицы вверх вдоль оси y.